Добрый день! На связи Центр обучения компании «Инфострой». В этом видеоролике я хочу обратить ваше внимание на общеизвестные инструменты при работе с таблицами. Это операции «Копировать» и «Вставить». Как бы банально это не звучало, я на это все-таки решусь. Наш рабочий экран – это окно локальной сметы, вкладка «Строки». Давайте вместе вспомним, как эти операции вызываются. Во-первых, на линейке меню есть пункт «Правка» где перечислен типовой набор операций ⁇ копировать, вставить, вырезать, удалить ⁇ Но обычно специально к этому пункту мы не обращаемся, поскольку вызов этих же функций выполняется чаще всего через кнопки на панели инструментов. Вот они. Это второй способ. Третий способ ⁇ это контекстное меню. Вот эти операции. Ну и, конечно же, это горячие клавиши ⁇ Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-X. Для большей наглядности я буду пользоваться контекстным меню, хотя чаще всего я пользуюсь клавиатурой. Вот рабочая локальная смета. Рассмотрим вот такой пример. Выполняется гидроизоляция пола рулонными материалами в два слоя. В смету сейчас введена расценка на укладку первого слоя. Указан объем. В качестве рулонного материала выбран рубероид. А теперь надо ввести следующую расценку на укладку последующего слоя. Ставлю курсор на строку «Работу» и выбираю операцию «Копировать». Далее курсор перемещаю в конец сметы и выбираю операцию «Вставить». Теперь вхожу в режим редактирования ячейки, меняю шифр расценки и нажимаю клавишу «Enter». Вот пожалуйста, из базы выбрана нужная мне расценка, объем остался тот же, что и в первой строке. Теперь решим задачу с неучтенным материалом. Очевидно, будет использоваться тот же самый материал. Я вхожу в режим редактированные ячейки и в контекстном меню выбираю функцию копировать. Теперь вот в этой строке вхожу в режим редактирования и выбираю функцию вставить. После этого нажимаю клавишу Enter. Все, задача решена. Наверное, вы обратили внимание на вид и состав операций в контекстном меню. Он был различный. Если мы работаем со строкой сметы, то предлагаются операции для строки сметы. Если мы работаем с ячейкой, то предлагается операции для работы с содержимым ячейки. Еще один пример. Выполняем гидроизоляцию рулонным материалом. В качестве рулонного материала используется современный материал технониколь. Вот в локальной смете была введена расценка, где указана полная информация об этом материале. Здесь добавлены пересчеты, где исключен НДС и дополнительно начисленный коэффициент на транспортировку. А теперь перехожу к рабочей смете. Здесь необходимо учесть тот же самый технониколь. Чтобы вручную не набирать информацию о материале, я переключаюсь к старой смете и выполняю операцию «Копировать строку». Возвращаюсь в к рабочей смете и даю команду вставить. Остается только изменить объем. Строку с обобщенным ресурсом я удаляю. Рекомендую сразу привязать строку ресурс к работе. Обратите внимание, я заранее открыл исходную локальную смету, где был учтен нужный мне материал. Поэтому я просто переключился между сметами с помощью меню окна. Сейчас открыта только одна рабочая локальная смета. Я точно помню, такой материал, как технониколь, был введен в одной из локальных смет, какой конкретно не помню. Не беда. На панели инструментов вкладки Строки сметы есть кнопка Поиск строк. Имеется в виду поиск строк в других локальных сметах. Ввожу образец поиска. Проверяю область поиска. Пусть это будет текущий проект. И даю команду «Найти». Вот, пожалуйста, нужная мне строка. Здесь указаны ее стоимостные показатели. Указана информация о том, как выполнены эти затраты. Я выделяю указанную строку и даю команду «Копировать». И в текущей локальной смете даю команду «Вставить». Остается только изменить объем работ и удалить исходный обобщенный ресурс. Дополнительно привяжу неучтенный ресурс к строке работе. Задача решена. Из представленных простых примеров видно, что любую строку локальной сметы можно скопировать и вставить в рабочую смету. И как мы увидели, копировать можно как внутри одной сметы, так и между разными сметами. Можно организовать поиск нужной строки в ранее созданных сметах. А найденную строку вставить в рабочую, даже не открывая исходную смету, где строка находится. Такой инструмент очень эффективен при работе с текстовыми строками типа материал или оборудования. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.